Привет, друзья! Хочу с вами немного поговорить перед началом самого ролика. С этого дня на канале начинается долгое размеренное прохождение третьего Ведьмака. Главная цель этого прохождения это создать ламповую атмосферу. Меня связывает с этой игрой очень многое, я проходил ее не один, не два и даже не три раза, прочитал все книги, плюс прошел первого и второго Ведьмака. Прохождение будет неспешное, без вебки, а ролики по Ведьмаку будут выходить долгие, в хорошем качестве, по два видоса по понедельникам. В самом Ведьмаке у меня стоит достаточно большое количество модов, в том числе и на наряд Трис, и на консоль разработчика и на свободную камеру, вторым и третьим я пользоваться не буду. Как я уже сказал, прохождение неспешное, поэтому выполнять буду все, все доп квесты которые только найду и также буду выполнять квест по сбору полной коллекции карт для гвинта. В общем не знаю будет ли вам это интересно, но надеюсь что кто-то разделит со мной прохождение этой шедевральной Игры. Ладно, не буду больше тянуть, давайте начнем Здорово, ребят, привет Надеюсь, вы посмотрели вступительную часть этого ролика В ней я рассказал подробно о том, как будет проходить прохождение третьего Ведьмака Почему я решил его начать Ну и в целом, давайте начнем Не будем уже с вами тянуть Начинать будем новую игру на сложности, боли, страдания Если мне захочется поумирать, попотеть, пострадать Я включу насмерть в будущем У меня все достижения в стиме есть Связанные с уровнем сложности Да и в принципе они у меня все есть Поэтому проходить игру на уровне сложности на насмерть Я не вижу смысла Это реально для вот тех, кто любит пострадать Обучение выключим Потому что я эту игру проходил уже 8 раз Ну или что-то около того Поэтому я в принципе все в ней знаю также перенесем сохранение из Ведьмака второго Главное сейчас выбрать нужное сохранение Последнее, которое у меня было У меня их тут что-то как-то слишком дохрена Ну, судя по всему, вот это оно Вот Слушай, это совсем не смешно. Я не хотела тебя веселить, только разбудить. Уже полдень. Mm. Ты обещал Цири, что позанимаешься с ней. Иди, а то весь мир замучает ее своими гравюрами. Ага, uh -huh, пока. Тоже, друзья, начинаем. Давайте я с вами сразу обозначу несколько некоторые моменты. Первое, я играю на запредельных настройках. Я почему решил вообще записать? Я обновил себе видеокарту и хочу пройти Ведьмака на самых максимальных настройках. Я никогда, я раньше запускал Ведьмака на максимальных настройках и выдавал у меня где-то 30 FPS. Это в лучшем случае. Также у меня стоит очень много модов на игру. Э, на Наряд трис в том числе. Так что, если вдруг э, что? Если вы вдруг увидите наряд трис, и вам покажется незнакомым, или же вы поймете, что он из второго ведьмака, то помните, у меня стоит мод. Э, еще что? Да, насчет э, решений второго ведьмака. Я пощадил лето, спасал трис и был на стороне Роше. Вот. Ну и татуировка у меня тоже есть Также у меня среди модов Установлена консоль разработчика И свободная камера Я постараюсь ими не пользоваться Совсем Я, ну, постараюсь Чё, чё постараюсь? Я ими вообще пользоваться не буду Потому что это неинтересно Я хочу полностью погрузиться В прохождение игры Вот как будто я начинаю с нуля Вот Будем проходить неспешно, торопиться никуда не будем, серии будут длинными. Постараюсь также выпускать э, почаще, но ничего обещать уже здесь не могу. Хелера, отличный, у нас все-таки перевал. Цири вон там внизу. На самом деле, вы представиться, не можете, какое удовольствие ты испытываешь от того, когда ты 8 раз прошел игру на средневысоких настройках. Ты сейчас запускаешь самые максималки, и у тебя стабильно вот 75 FPS. Просто прекрасно. Ты весь сок выпила. Знаю. Можешь принести еще после тренировки. Так. Только серебро. Золото мне не идет. Мог бы это запомнить. Не знаете, я некоторые фразы уже знаю наизусть, просто потому что я столько раз это проходил. Но мне по-прежнему нравится, по-прежнему интересно. Есть какая-нибудь одежда, кроме черной и белой. Хм. Белье. Я тут подумал, может цели подождет еще немного. Это не педагогично и неразумно. Я не хочу быть разумным. Ага, вот в чем дело.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 Ну, со второго ведьмака. Сиреник Ржовный, конечно же. хватит трогать мои флаконы. Так, ключ нашли. Открываются врата. Все, погнали вниз. Висимиру, который благополучно дрыхнет. Старый ведьмак крепко спит, а Цири, разумеется, куда-то пропала. Разумеется, она предпочитает теории практику. Что? <связывая>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 Чудовищем нельзя относиться легкомысленно. Если Цири хочет стать одной из нас, ей придется это понять. Увидимся внизу. Нет. Понятно, почему ты так сюда рвалась. Бей! Бей!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 Ну, хорошо. Очень надеюсь. Весимир сказал, если ты еще раз так сделаешь, он заставит тебя съесть миску слизней. С солью. Вот-вот. <фу> так что, веди себя хорошо. Пойдем позанимаемся внизу с остальными. Мы побежим через стены. Не. Не сейчас. Не стоит заставлять Весимира ждать, поверь мне. Почему эти кат-сцены, вот, вот этот выбор не сейчас или да, он присутствует только вот, он присутствует даже если ты отключишь обучение, он отсутствует только в новой игре плюс. Ты что-то хочешь сказать, госпожа моя? Я ужасненько виновата, дядюшка Весемир.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 Не привередничай, берись за меч. Ну что, повторим основы или сразу спаринг? Не, ну повторять основы мы не будем, потому что я тут как бы обучение хочу пропустить. Давай сразу к спаррингу. Обойдемся как-нибудь без повторения. Ух ты, да ты просто зверь! Цири, давай слезай. Ах, вот же дьяволенок! Как вернется, посажу ее полировать все мечи Кайрморхита. Ты нашла, шлем? Цири. чистить все мечи до последнего что за Все в порядке? Кошмар приснился. О чем? Долго рассказывать. Заря еще не скоро. Время есть. Все началось в комнате для гостей в кэшморхине. Я грелся в бадье, а рядом была Трис.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 Закончилось все не слишком хорошо. Я проснулся. Не слишком. Появилась дикая охота. Они бросились на Цири. А я не мог двинуться, стоял как столб. Это только сон. В том-то и дело, что не только. Каждый раз, когда Цири мне снилось, что-то было не так. Что-то ей угрожало. Мы научили ее защищаться. И от призраков тоже. сейчас рассветет пора ехать Постой. покажи ко мне письмо от единиц может ты упустил что нибудь ничего я не упустил мы должны были встретиться в вербицах только их спалили до остается идти по ее следам так что помолчи и дай мне письмо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 Нет, знаете, у меня все-таки с Хейрворксом немножечко лагает чуть-чуть. Ну, ну, не лагает, а кадры падают. Так, ну я вроде пока справляюсь, но на боли страдания все-таки не так сложно. Хотя и тут тебе могут прописать. А, у меня последний... А, ну ты последний остался, ну, иди сюда. Что? Это что какой-то лажовый гуль. За ним по пятам и и Блин, слушайте. Не Здесь, конечно, очень прям... мощное. Все выглядит. Просто, когда ты а, выключаешь... СМАА... Как он там называется рассеянное затемнение, и ставишь хбао плюс, то, ну, разница прям очевидна, но, понятное дело, у меня здесь нечестные 60 фэш сейчас, у меня чуть поменьше. Но, вы не должны заметить... Р... А, подождите, стоять! Черодей, стоять, стоять подождите. Что это мало. Я забыл. Полезные существа. Потому что сейчас договорит. Крови можно Берем. Эфиксеры? Нет, потому что они, поедая гниющие тела, предотвращают эпидемии. А, -а, -а. а он знал, что живых они тоже едят. Нет, и очень из-за этого огорчился. Это разрушило всю его теорию. Дичьи череп в черном кристалле. Что-то мне подсказывает, что он принадлежит Ян. Ладно, поехали. Нам нужно добраться до Корчмы на распуте в данный момент. Там спросить. Ну, не прямо сейчас нам нужно кажется, сюда добраться, но... Вы, в общем, меня поняли. Те, кто проходил, уже знает. А те, кто не проходил, смотрите. <сmodal> Узнаете. <сmodal> Плохо для наших война повернулась. Кто тут наши? Королевство Севера. Теперь скорее королевство Родовида. Ни Тимерия, ни больше нет. Родовид говорит, что как только выиграет войну... Вернет войска на старые границы А ты веришь? Надо во что-то верить А то жить не хочется Да уж, это точно Мне нужно будет еще собирать растения По дороге, потому что там понадобится Приготовить ласточку Она вообще в принципе понадобится Эликсир такой для восстановления здоровья И утопцев надо будет убить Мозг утопца найти Тоже пригодится На помощь! Помогите! Мира зацепила. Улетел! Да, вылезай. О, боги! Я ж едва не кончил, так же, как моя кобылка. Это если бы повезло. Твоя кобыла умерла сразу, а грифоны любят помучить. Едят живьем по кусочку. А -а -а. Порадовал бы. Вы... вам надо думать, вознаграждение полагается. Да не, не надо. Ты нам ничего не должен. Ты попал в беду, мы тебе помогли.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 Так едем. Ого, о чем эта камера поднялась? Так, ну поехали. Надо будет еще обязательно туда вернуться, назад, потому что там есть чертеж школы змеи. По-моему, то ли серебряного, то ли стального меча, я уже точно не помню. Значит, Грифон так близко к деревне. Странно. Вот и мне так кажется. В лесу, в горах, да, но здесь, у большака... Может, это из-за войны? Повсюду трупы, запах крови, паленой плоти. Иногда это сводит чудовищ с ума. Людей тоже. Телом Вы знаете, что меня смущает? И как только что-нибудь узнаем, сразу поедем дальше. Сейчас, секунду, давайте я кое-что попробую посмотреть. Но если я выключу повышенную четкость, будет не так, конечно, круто выглядеть. Хотя, может, так даже лучше. Давайте я повышенную четкость все-таки оставлю. Посмотрю потом на ролики. Если будет плохо, вот, будет какая-то зернистость жуткая, то тогда я, наверное, все-таки на низкий поставлю. Но мне кажется, так, наверное, получше. Что? С ними это пока не поздно. Это, между прочим, гер. Темерские лилии. Пускай висят. У нас уже не и дед, а Нильфгард. Да не в жизнь!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 Встретил я твоего родича, Брама. Брама? Что с ним? Живой. Передает привет. Судари-ведьмаки, еда и питье за мой счет. Чего изволите? Да, мне кажется, очень сильно падают кадры, когда крупный план Геральта с Хейрворксом... Ну, поняли, короче, я, у меня произношение английского гениальное. Там включенным у меня сразу падают прям а кадры. Дают за До 40, так 45 где-то. Пока нет. Раньше, если такое чудище в округе гнездо совьет, староста на награду в складчину собирал. Или ехал господину просить помощи. А теперь староста даже в нужник без согласия черных не ходит. А господина, кажется, повесили. Вот и нет на него заказа. Жалко, мы бы помогли, только не за даром. Ну, понятное дело. А ли он на тут у вас? Так ведь все в пути. Один их ищет, другой от фронта бежит подальше. И каждому зайти надо, выпить, ночь в тепле провести. Значит, война вам на руку. Пока она, ну, конечно, так. Но по мне, лучше б мир вернулся. В такое время никогда не знаешь, что завтра будет. М да. Покажи, что у тебя есть Так, ну карты для гвинта я буду собирать Потому что я буду играть в гвинт Поэтому я их сразу... Ой Я случайно на консоль включил Извиняюсь Я еще одну женщину Темные волосы, фиалковые глаза Одевается только в черное и белое Ехала из вербиц И... Знаю, что это звучит глупо, но...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 Помочь тебе с перевязкой? Успокойся, я еще не совсем рассохся. Тогда поспрашиваю про Йен. Угу. Только лучше бы нам поменьше внимания привлекать. Да я аккуратненько. Чёрт, а? Что такое? О. А ведь я с уже тех забыл. пор мы избавились от про беса это... и зваруны прошло уже больше полугода. Да, избавились и не только от беса.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 Из, так сказать, некоторых источников, можно посчитать, что Геральту... Сколько ему лет-то? 60, 70... Ну, короче, он родился по некоторым источникам, у которых указывается в 1215 году. То есть на момент событий Дикой Охоты, то есть сейчас это 1272 год, ему, получается, 60, 57 лет... Либо я считать не умею. Нет, 57, да? Я кого 57. ищу. А мы покои ищем. Отойди, приблуда. Покуда у нас пиво в кружках не скисла Спокойно. Мне надо задать всего пару вопросов. Глухой ты или как? Никто тут с тобой болтать не будет. Если тебе компанию хочется, так в хлеб иди. Скотину у кормушки развлекать. <смех> ну ты ему подосрал, Мика Вы что меня раздражать начинаете, а? Я теряю терпение Как оно выйдет, ваши головы покатятся по земле Да мы только шутейно так говорим Была здесь женщина со смолеными волосами, одетая в черное и белое? Мы ничего не знаем, не трогайте нас Вот сразу сказать было нельзя, нет, надо повыпендриваться обязательно в игре четыре фракции Чего? Фракции, команды, масти Что-то вроде пики и червы Только у каждого цвета свои фигуры И еще особые карты Может лучше войну сыграем? А то покуда вы мне эту свою игру изложите Уже стемнеет Понимаю Устая трата времени Скорее земля станет вращаться вокруг солнца Чем ты поймешь правила так она и так вокруг солнца вращается, ну, ладно. Могу я тебя отвлечь на минуту? Почему нет? Альдерт Гейерт, заслуженный профессор Академии. Читаю курс современной истории. Геральт из Ривии, ведьмак. Незаслуженный. Я еще одну женщину. Длинные волосы, одета в черное и белое. Ты видел такую? Разумеется, нет. В отличие от Охлоса, я знаю, что вестница войны лишь сказка.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 Не ожидал осторотитесь романтичные я так понимаю ты бежишь от войны ровно наоборот я еду на фронт тебе жизнь не мило знание для меня милее жизни а сидя за книгами их не добудешь я хочу увидеть агрессию нефгарда собственными глазами понять ее и описать это будет мой опус магнум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 ну, вообще, там есть одна интересность в игре. Он нас все равно не послушает, и его тело можно будет найти на дереве висельника в Берине. уже дошла до Новиграда? Нет, но это вопрос времени. С одной стороны реки Нильфгард, с другой Редание. Они облизываются на город, как псы на мозговую кость. Это кость застрелов в горле у многих, лодык. Правда. Мы в Новиграде ценим свою свободу и знаем, как за нее сражаться. Ага.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 Геральт, нам с тобой учиться не нужно. Мы знаем, как играть. Давай. Вообще? Почему нет? Отлично. Сейчас объясню тебе правила. Да, кстати, вот насчет Гвинта. По поводу всех вот этих вот карт. Там же будет э, задание по сбору полной коллекции. Я собираюсь выполнять все. Все, что только можно. Все, что только мне встретится на пути в этой игре. Ну, в этом моем прохождении все я выполню. Так что это мы тоже с вами будем делать. Так, ну давай посмотрим. У нас тут есть прочная связь гребаной пехтуры. И больше ничего такого прям полезного нет. У него не Нильфгард. Там нужно вообще мглу в основном юзать, потому что там у него 10 уровня будут карты. Ну, вряд ли сейчас они у него будут. Сейчас наверное, у него будут какие-то слабенькие карты. Так что ливень я заменю, пожалуй. Мне бы, блин, вот со синих полосок одного еще было бы неплохо получить. Шпион. Слушайте, это еще лучше. То, что вот шпиона я получил, это еще лучше. Пока начну с простого. Там если он спасанет, может кинем шпиона, может пораньше посмотрим. Но правда, у меня же со шпиона никаких прям жестких карт не получится вытащить. Потому что у меня колода сейчас слабая. Mm -hmm. ну, давай. Сейчас можно кинуть. Ну вот я говорил, да. Вот если бы бойца синих полосок дали. Было бы вс блестяще. А это у нас, по-моему, углу играет лидер, да? Да, это мгла. У него две одинаковые карты. Счао. 7-4. Ну, нормально. Я, кстати, не знаю, какой у меня уровень сложности гвинта стоит. Я спасую, пожалуй. Это зараза такая. Ладно, у него зато теперь всего три карты, а у меня шесть. Вот сейчас он, наверное, скинет и посанет. Ну нет, смотри, он будет до конца играть Зачем? Блин, я сейчас зря синий полоску кинул Сейчас посмотрим Да, я зря ее кинул, я их знал просто, ну ладно Ну я для приличия докину прям все уже Да, понял я Ну, слушайте, нормально Так-так Ты, оказывается, дока в этой игре Если доведется побывать в Аксенфурте И ты захочешь сыграть с настоящим мастером Спроси Штепана Он вроде простой кабачик А в гвинт обыграет любого Я запомню, спасибо Так, чудесный путеводитель Пагвин. То, что он мне дал, он мне дал золото нахивая. То есть, можно чуть послабее вытащить пока отсюда. Это у нас... Ясному небу, так сказать, альтернатива. О, здорово, я тебя знаю. Я ищу женщину. А -а -а. как и все. <passer> Нет, не как все. С такой фразой, конечно, подходить к незнакомому мужику, это... Одевается в да. черное и белое. Два шнапса. Это улучшит тебе настроение. Ладно, выпью. Давай лучше к делу. Ты ее видел? Енифер из Венгерберга. Я не говорил, как ее зовут. Но хорошо ее описал. А у меня так. Если я хоть раз что услышу, то никогда не забываю. Кто ты? Паршивый бродяга. Гюнтер Родим, к вашим услугам. Бродяга – это теперь профессия? Когда-то я торговал зеркалами. Потому веселая молва окрестила меня также господин Зеркало и стеклянный человек. Откуда ты знаешь Енифер?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 Мы, люди с большака, должны держаться вместе. Может, когда-нибудь я окажусь в беде, а ты будешь поблизости. Вот и куда он делся, а? Кто-нибудь знает? Ладно, поехали. О, вы трое, да, я вас помню, что ну, хотели. Ну Ну да, выпил. Ага. Тогда упердывай. Нам здесь таких не надо. Не, ну реально. Может, еще кого на помощь позовете, а то вдруг втроем не справитесь. Че? Да я б тебе один настучал. Будь у меня мешок на голове и руки связаны. Хотя нет, тогда тоже нет. Чеслав, Лешка, отойдите. Дам бродяге науку, один на один. Меня в Каэрморхе не годами учили. Ты реально думаешь, что ты меня сможешь чему-то научить? Науку мне какую-то да, собра... дать собираешься. Живее, Живее! Что-то как-то вы вообще ложовые мужики. И ч, это все? Это все? Приятно было познакомиться. Бывайте, ребята, бывайте. У тебя с так, спросить не львгарцев, а Йенифер мы спросим, но сначала посмотрим на доску объявлений. Стирали. Да как же так? Я же ведь знаю, как тебя напострижили на реклеи. И вообще, что за имя такое дерво? Ельфгарская. Бабка моя была из Назаира. -а, а, вот, значится, какие пироги. Ну, мое почтение, ваша милость дерва. Пусть вас золотое солнце ведет подальше от моего порога. Ну да. Вот так вот. Люди между собой ссорятся Конечно, на почве войны. Штаны. Так, новый порядок. В этот четверг все окрестные жители приглашаются послушать речь офицера Петера Саара Гвинлеви относительно законов, которые скоро будут действовать на этих землях по моле милостивого нами правящего императора МГРВАР Эмрейса. Присутствие не обязательно, однако всякий обитатель Белого Сада должен был... должен был... Воспользоваться случаем и узнать, какие права и обязанности он получит при наступлении нового порядка. Добрые люди, вы живете теперь не в варварской земле, где всякие делают то, что ему вздумается, но в Нильгардской империи. Нильгардские законы отныне защищают вас, но и налагают в то же время некоторые обязательства. Вой... Войска императора принесли вам светоч посвящения. Если вы примете его из наших рук, темное лихо... лихолетие, в котором вы пребываете, скоро сменится новым светлым веком. Ну, вообще, вот эта вот фраза, то, что, мол, не на варварской земле. Ну, слушайте, у них же было свое государство своими законами, порядками. Разыскивается дезертир. Солдат бежал из военного лагеря под покровительством центромским новообразнец, недавно превразушив. вступить на службу Его вещества император. Представляется именем Одрин. Одрин? Серьезно, это тот самый? Он утверждал, будто был рожден в Кайдвине, но по его словам, сверное правление короля Хенсельта сподвигло его на то, чтобы вступить в ряды армии императора. Ну, остался вон их ряда в течение двух дней, однако выпил и съел за это время больше, чем цой драконский полк. все кто может предоставить сведения о этого дезертира, должен немедленно явиться в гарнизон. В совестной портфере, отчаянное осложнение, среднее жилество лысоватый. Бежал в одном из подним, выбравшись через дренажную систему нужников, потому возможно, смердит от него как от старого Борова особые приметы, с легкостью, может быть, Узнан по хлипкому голосу, свидетельствующему о его неумеренном и продолжительном пьянстве. Все, кто предоставит двигаться, укрытие или пищу, предстанет перед военным трибуналом. Продолжу плуг. Понятно. Уроки не ливгарской Неудивительно, ведь это не ливгарский, но скоро весь мир будет наверное, на этом языке. С чего ты взял, кто тебе сказал? Где же брат? Бастер мой брат ушел ливать с черными. Думается, он участвовал в битве, что случилось неподалеку, а после нее и пропал. Не он один. Скажете, вы и будете правы. Но если он убит, а очень похож на то я хоть похороню его по-человечески по обычаям наших предков. Я похоронил его под холмом, где лежат уже наши родители, чтобы не оставлять его тело на сидение трупоедом, что рыщет по полю битвы. А потому требуется храбреться или мастер и мастер мечом махать, чтобы согласиться мне с сходить поискать бастина. Много я не заплачу, потому как нечем на благодарность за труды обещаю, жадничать не стану. Кто захочет помочь, загните в разрушенную хату в дороге на белый сад сразу у моста, я там остановился Дуни Вильдерверт. А, и ведьмачий заказ на Лишачиху Не Лишачиха, Лишачиха дальше будет В Веленин Чё это вы меня вот не остановили, что я тут начинаю про Лишачиху говорить а, Добрые люди, я знаю, что сейчас война и у всех свои беды Но вдруг кто решит помочь человеку в отчаянном положении все знают колодец у разрушенного хутора И лихо что-то тот колодец сторожит а если не знаете, так меня спросите, я расскажу Так вот, кто это чудище прощит колодца прогонит Получит от меня толстый кошель золото. золота Поспешите, поскольку дело это важно не терпит отлагательство Адалан что ты сказал? Кто тебя ну. Ну, я думал ты мне. А, ну, мы с вами обязательно пойдем по дополнительным заданиям сначала и ведьмачьим заказом. Потом уже займемся основным сюжетом. Плюс мне нужно... Вот, и, что у меня вот из... Э, ингр... Ой. Формал есть. Ласточка, кошка, белый мед. Белый мед это штука полезная, ласточка тоже кошка, я не так часто пользуюсь. У меня в быстром доступе всегда ласточка, зелера Рафара белого, белый мед и, не, и гром. Вроде гром, да? Или может что-то другое? А я уже забыл, что я последний раз использовал. Плешко. Ладно, по-моему, грот. Меня так. А Что здесь произошло? Да вот что-то прохладно мне стало ночью. Вот я и развел огонь под кузней. потрескивало так приятно. Заодно и колбаску пожарил. Ну как ты думаешь, что случилось, баран? Спали мне халупу, мастерскую. Все я потерял. Все. Мне очень жаль. Ты кого-нибудь подозреваешь? Да всю деревню. Я живу здесь полвека, думал они меня своим считают.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 у нас есть ведьма чуть-чуть замечательная вещь. Так, вот где-то здесь начинаются следы, по-моему. Вот, нашел. Стружка от огнива. Поджигатель, похоже, зажег здесь фател, бросил его на крышу, а потом пошел в сторону сада. Следы, Мне так непривычно сапог, смотреть на такое количество растительности. И на такое, знаете, четкое количество растительности. Потому что вот картинка прям вот на максималках и на том, на, что, на чем я играл сильно отличается, я бы сказал. Нет, если я выключу Hairworks, тут у меня вообще все будет прекрасно. У меня тут FPS, наверное, 90 будет сразу. Посмотрим. В общем. Если это будет как-то влиять на вот, сам и... ролик, то я понижу потом. Ну, настройки графики понижу, Hairworks выключу просто. Ну, я не думаю, что это должно как-то сильно влиять, на самом деле. О, курица. здрасте что здесь делаете так ну давайте немножко ускоримся а, хотите черта призову нет ладно а да кстати нам нужно на еще с туда воду видно хотел запутать следы и поискать э, снаряжение Школы Змеи Мне сейчас почему-то, кстати, немножко провисло Я не буду, правда, через реку перебираться Я здесь пройду Набрать, набрать. Суп-то надо готовить А Тослов-то говорит, чтоб такой воды даже псу не давали Столько в ней трупов гниет, что отравиться можно Так что, может, сходишь к колодцу в хуще? Ну уж нет По мне уж лучше поболеть, чем духа потревожить не волнуйтесь, что -то скоро я вам эти проблемы ваши решу. Утопцы. Он убежать. Сможете чтобы, воду он потерял воду. Нормальную, нормальную воду в нормальном месте. Ну, единственное, что там, это призрак. Не пошло, И дух. Да не сильно. Рано Место обитателя. Так сказать. Следы ведут обратно в деревню. Так, ну пойдем по следам, значит. О, кстати, привет. Вот и снова увиделись. Благодарю за спасение. Без вас мне в конец пришло. Дождь пошел. Люди всякое болтают о ведьмаках. А я всегда говорил, это ремесло порядочное. Вижу, товары ты сберег. Теперь жду, пока починит повозку. Время идет, убытки растут. Не нужно ли вам что-нибудь? Отдам за полцены. Ну, я насколько знаю, тебе там все очень дорого, Береги поэтому... Себя. Давай не надо. Так, ну да, дождь пошел, кстати. Да, пожалуйста, пожалуйста, никто, я как бы, не против. Так, мне вот сюда. Тут След обрывается, но я смогу узнать его поранее. Следы когтей утопца. Это должно быть он. Поганая рана. Нарвался на утопца. А нормально, что а дождь в доме идет? идет? Ого. Он не только поджигательный, мастер остроумного ответа. Ну пойдем, кузнец с тобой поговорить хочет. А я с нелюдями не разговариваю, потому как они ублюдки все. А краснолюды из них, ну их хуйшие, Жадные, как сороки. За золото все сделают. Мечи кулют, которыми нам нильфы потом горло режут. Верно я говорю? А почему дождь Послушай, в хате идет, алло? Говоримся договоримся как человек с человеком. Ты меня не выдавай. Я тебе заплачу. Матушка у меня представилась недавно. Продал я ее инструменты. Кое-что уже потратил, но что осталось, будет твое. Не, мужик. Я, в отличие от сорок и краснолюдов, не жадный, так что ты меня не подкопишь. Ах ты сука! Сейчас ты у меня получишь! Ну давай. Ну давай. Я с удовольствием разомнусь. Так, немножко сейчас подальше сразу. Почему дождь в хате идет? Алло! Что тут, тут происходит? У вас хата протекает! Крыша фиговая! Вы новую солому положили, что ли? Перестань, Я сдаюсь! Нос Но не ноги, так что пойдешь со мной к кузнецу.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 Я выпил. Не знал, что делаю. Я вам уже говорил, мастер Ви. Поможем вам отстроиться, как только придет подкрепление. Материалы уже заказали. Да не в этом дело. Вот поджигатель. Ведьмак его поймал. Эта кузница имела стратегическое значение для гарнизона. Значит, ее уничтожение — саботаж. Значит, обойдется без суда. На дерево его... Ну да, вот такие вот законы во время войны. Уж теперь тебя в деревне полюбят. Уж теперь любись они всем в жопу. Ты знаешь, сперва я тоже нильфов ненавидел. Теперь вот думаю, может, хоть они здесь порядок наведут. Научат этих лодырей манерам. Но да не важно. Твоя награда. И кстати, я же кое-что успел вынести из пожара. Ты наковальня цела? что могу выколоть так что если что понадобится скажи сделаю скидку обязательно понадобится на самом-то деле так давайте я призову свою любимую лошадку сам такой изгоняем с вами за мечом школы змеи для него правда он серебряный или стальной но в принципе там не особо важно там только уровень немножко зависит там, типа, для какого-то, по-моему, нужен второй. Для какого-то первый. И сейчас мне придется с бандитами еще драться параллельно. Еще параллельно. Просто придется драться с бандитами. Кого послал? Куда? Ладно. Так, надо сейчас вспомнить, куда тут нужно ехать. Да, вот сюда, все правильно, вот туда прямо надо. Да. И вообще я могу остановить этот дождь одной команды, но я вроде пообещал, что не буду пользоваться консолью, поэтому. Ладно, уж потерпим. У меня просто из-за этого еще дождей немножко кадра провисают. Ладно, погнали. Мужики! Ждали меня? Почему мне, видимо, чуть-чуть все включилось? Не надо. Привет, ребята! И вам не хватит. Ты только от костра-то отойди, Геральт. Давай. Туда его. И, конечно, да обязательно промахнуться. А ты что стоишь? На что любуешься? Ну стоит, что-то ждет. Смерти своей. Опять про. Прям... А, нет, смотри, попал. Э -э -э! У кого? Или ты заранее. Как-то это было слишком просто Я что-то ожидал хоть какой-то борьбы Мужики, вы меня это разочаровываете Сардитый замеской, За каким дьяволом должен я идти на смерть? Ради Тимерии? Папка погиб за нее Три брата погибли, И что? Ахуй, даже приличных похорон не заслужили Папка всегда говорил, что мудрец учится на чужих ошибках Так вот я учусь на его ошибках Вместо того, чтобы подыхать за Тимерию Буду лучше грабить тех, кто убивал наших мы стали лагерем в отличном месте, посреди леса, близ старой мельницы. Теперь вот готовимся к первому дельцу. Хреновую ты выбрал, на самом деле, нишу для себя, мужик. Стальной меч. Здесь стальной меч. Позреваем Никольный Медемак из школы змеи. Медемак Кольгрим обвиняется в хищении сына Павла Бортника из деревни Белый Сад. К нему применена мера предварительного ареста. В ходе обыска у него был найден чертеж стального меча. Предполагается, что он мог использовать все меч для устрашения возможного убийства похищенного мальчика Допускается, что обвиняемый может располагать и иными подобного типа чертежами, необходимыми для создания смертоносных предметов Однако же таковых при нем до сих пор не найдено По пожеланию баронета Верье, ведьмак будет подвергнут допросу с пристрастием Допрос с применением пыток будет проведен тотчас же после прибытия опытного плача. Но охренеть, конечно, ребят в пропаже мальчика оказались виновные виновны утопцы, следует отметить, что на он их чудищ и охотился арестованный ведьмак, вот идиоты, идиоты, сначала делаем, потом думаем К сожалению, прежде чем Сия стал известным следствием, Кольгрим был уже мертв месяц удобного процесса, ведьмак выбрал испытание поединком, а Варанет согласился и велел ведьмаку очистить от призраков родовой склеп Кольгрим же с заданием не справился и больше никогда не появлял, из-под не вышел отсюда, допускается с большим правдоподобием, что он и ведьмак был убит нечи нечистой силой, духами, а, возможно, и призраками, которые избрали это место своим логовым. И я, кстати, знаю, где это, и нам придется туда идти, но только есть одна проблема, там призрак седьмого уровня, а мы тут первого, так-то, да? Да, и до следующего уровня нам еще идти, идти, о, кстати, не есть, но я не буду ставить. Угу. Ладно, погнали Сходим сейчас А куда мы сейчас сходим? Давайте подумаем, куда сходим-то Так, лагерь бандитов Пропавший без вести Это если что, у меня мод такой стоит на отображении Квестов на Карте да, вот здесь. А, здесь рекомендуем уровень шестой, но там призрак-то седьмого. Чё вы? Давай вот сюда вот сходим. На этот квест. А, куда я пошел то Там сейчас объезжать мост придется. Или не придется. А, о, подождите. Тут контрабанда внизу. Это вещь полезная, в ней может хорошее тут лежать Так, ну из брони тут ничего, да? Рунный камень, конечно, продать можно, но... Ну, ладно, здесь ты еще и забраться не можешь Мне нужно будет утопцев поубивать. Сейчас внизу там они есть, как раз вот под этой сожженной деревней есть пару утопцев Надо... и, спр... и сокровища под охраной, кстати, тоже. Вот идите сюда, ребята, вы мне нужны. Иди, иди сюда. Больно. Больно сказал. Говорит, ты чего? Медитация на этом уровне сложности вообще ничего мне не восстанавливает Да, и, кстати, у меня еще стоит мод на то, что... А, у меня стоит мод на вес Посмотрите, видите, у меня 9000 Это чтобы не было перегруза Потому что он постоянно бесил И стоит мод на то, чтобы, когда геральт с высоты падает, чтобы он не умирал Тоже очень полезная штука Так, сокровище под охраной. это у нас чуть, чуть дальше Кстати, подождите, а я нашел мозг утопца хоть один? Нет, не нашел Так, ребятки Ой-ой-ой, подождите, там бочки есть Бочки есть Ну взрывайтесь Охуительно вы взорвались просто А пораньше нельзя было? Сейчас еще убьют меня Не-не-не а, Ну ладно, иди отсюда Давай, иди. Ну, Геральт. Понятно. Быстрей! Спасибо. Мне кажется, без это просто такое страдание. Так, вот теперь надо разгребать эту падаль, можно сказать В поисках мозга утопца Мне нужен мозг утопца для эликсира Все, все хорошо, один есть Там еще ласточки на трава нужна И спирт Не я с этим, не и так и зачем мне лицо Так, давайте посмотрим, что я подобрал Меч из... А, клинок из вековара Он получше будет и охотничьи сапоги Пока что я не дошел до ведьмачих сетов, можно использовать вот это. Слушай, а давай, наверное, сюда. Хотя нет, зачем? У меня же чертеж змеи есть. Я на него потом нацеплю просто. Мы, кстати, можем сейчас выполнить этот квест еще до разговора с ним, но все-таки давайте как это по-традиционному пойдем.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 Подождите. Ты чё, я думал, ты на мою лошадь залезть хотел. Я, у тебя, я уже приготовил тебя в челюсть бить. Приготовился ты. Уходи Иди! Ладно. Прости. Ну, я смотрю, да, это вот деревня как была очень близко к полю битвы, поэтому. Но... Вот там свиньи мертвые, люди тут лежат мертвые. Я смотрю, у вас тут все прям совсем печально и грустно получилось Да Ну нет, ничего из их сундуков я забирать не буду, у них и так тут ситуация самая, мягко говоря Плачевная Ладно Поехали Будем Дуни искать твоего брата Ну я-то знаю, что с ним Но Просто говорить не буду пока что, мало ли вы не знаете чтобы не спойлерить я просто обычно этот квест вообще пробеж... ну, пробегаю очень быстро. Я его выполняю еще до разговора с Дунью. Столько трупов. Война только началась. М да. Традиционно этот квест я вообще проходил. Хорошо, хищу что никогда не делаю. Бастин, его тело. Должно быть где-то здесь. Точно так же, как тела сотен других.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 Чем быстрее с этим разберемся, тем лучше Пойдем Я надеюсь, там не очень много гулей Потому что меня тут чуть не сожрали утопцы Я, Что, у меня будет с гулями? Потому что они так-то серьезные достаточно противники Ну ты там где идешь? Что это может быть? Да Они во... вообще по барабану на, мой... на мои удары Посмотрите на это так, Дуни, ты там как справляешься, живешь? Так, минус один. Фига! Собака за два удара гуля выносит. А я тут зачем? У тебя пес, по-моему, отлично справляется. Так, все. Тупой топор. Да, ну и мясорубка здесь была. Кстати, по знакам вопроса еще надо будет пройтись. Это на он? Нет. Не похоже. Так, ну давайте тогда дальше ну, искать Ну хозяина? Ох, кожа вся съезжена Я знаю, что сложно сказать, но... Может, это он? Я... Бастин был здоровый парень Широкий в плечах, а этот вроде поменьше Но может, это из-за огня? Ну давай тогда пока поищем еще Он нашел? Он его учуял Кусар, учуял Бастина! Вперед! Давай, веди Собачкин Собачкин, Собакин Кстати, довольно быстро как-то я, я раньше как-то его дол дольше выполнял А, ну тут, в принципе, следы Можно просто понимать. Это еще ничего Поручик сказал нам Ходить в сортир по команде Нас из баллиста Обстреливают, а он все Солдат с полным желудком В битву идти не может Будете сидеть, пока не высидите. Представляешь, болван. Пригради, ребра у меня Хе -хе, болят, когда смеюсь. Надо наложить давящую повязку, но это позже. После того, как ты объяснишь, что здесь происходит. Бастин! Он Он тебя взял в плен, этот Нильфгардец. Нет. Он мне жизнь спас. Меня ранили в бок.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 Я имею в виду, можно будет потом найти этого Россена вместе с Бастианом уже непосредственно в этой деревне. Есть попозже туда прийти. Давайте я вот по этому знаку вопроса сейчас сбегаю и закончу на сегодня. Серия довольно длинная уже получилась. Плюс там еще вступление. Не знаю, сколько... Я пока его не записал, не знаю, сколько получится. Но я думаю... Не шибко много, но не шибко мало. Так, у нас тут бандиты, дезертиры. Я увернулся и японский твой случай сам такой. А. А как ты не попал то не попал-то по мне? Я же еще не умею отбивать стрел О. Ладно, я совру, если скажу, что это было очень просто. Меня один раз неплохо так шабанули. Так, что в сундучке? Нелегарский длинный меч и флорины. Нелегарский длинный меч чуть-чуть получше. Поставим его, Хорошо. Ладно, поставим его, позовем платвичку Сядем на нее сейчас благополучно И на этом, наверное, я с вами попрощаюсь На сегодня, а в следующий раз уже с вами продолжим Серия а получилась да. довольно долгой Но, в принципе, насыщенной а, Прошли начало Прошли дополнительные задания В следующий уже пойдем по остальным дополнительным заданиям Также по знакам вопроса пробежимся Но это не так будет долго, как может показаться Ну и в будущем уже в будущем Ну и потом дальше пойдем уже по сюжету Я думаю то что серии может за 5 за шесть часовых Я думаю мы с вами точно Белый Сад закончим Ну будем надеяться Ладно Богатыри, всем спасибо кто досмотрел До этого момента Мне пока Грех жаловаться, у меня все идет В максимальных настройках, прекрасно Я потом посмотрю на записи Как это будет все выглядеть, я пока отбегу Отсюда подальше, там волки бегают но все обещает, ну, так сказать, картинка обещает быть хорошей. Вот. Ладно, Шири ребят, давайте. Всем спасибо. До следующей серии.